Всем привет, с вами Макс Риск, канал Макс Риск Брау Старс, конечно. Мы снимаем зубу, ну это новая игра. В общем, статистика упала, думаю, нужно изменять на зубу. Если вам нравится Брау Старс, напишите в комментариях. Ну или лайкните, или дизлайкните, чтобы я тоже понял, что вам не нравится. Я уже делал эксперимент на Макс Риск в канале. Ну, вообще перед началом ролика, подпишись на канал, поставь лайк и тебе с этого сундучка, то что у меня упали, прям тебе руки. Да, это золотой значок прямо сейчас. Да 3 секунды. 3, 2. Так, вот грав график включил. Один. И смотришь что тебе выпадает. Да еще у тебя выпадет фазе. Жди фазе у себя. Вот. А у меня уже есть фазе. Так, открыть 4 мега ящика. Ящика. Мега ящиком. В общем, вот скин. Я уже тестировал на Max 3 канал ролик там скоро залется но я думаю это первый ролик зайдется, чем на канале макс риск сегодня я покажу вам геймплей фазе но вы знаете что фазе слабенький но некоторые знают некоторые вообще не знают как эта игра называется как ее играть так что давайте -ка. игра называется зубу буду рассказывать так значит подписывайтесь на канал ссылочка найдете в описании также канал риск старт это основной там уже 35 роликов по зубе 35. Значит, смотрите, мы пингвин, маленький, да? А он тоже маленький, он быстрый. Ну, я быстрее, точнее. А пока... Точнее, я пока. <laughs> что я путаю? 130 Этот Лари, это, конечно, хитрый боец. 30, 30, 30, 30. видишь, собираем, собираем... Это оружие, собираем оружие, в общем. Тут еще золотой капец. У нас и стадут, конечно. Нет анимации, как Брау Brawl Stars. Все-таки советую поиграть игру, почему так? Потому что динамика упала, нужно что делать блин подарки золотые вещи есть конечно еще легендарные вещи так у нас бронзовая у нас была обычная бомб потом идет бронза потом идет серебряная потом идет золотые а потом уже лего легендарно как бойцы в браузтарсе брав старсе в общем жду вашего ответа нравится не нравится так там перепаливаем пребываем сюда на остров новый как в майнкрафте ищем ищем новый остров а если вы пришли из других каналов, из моих зуба каналов, то поддержите лайком, что я скажу, чтобы вы тоже понял. Бам, смотри, бам! Лари такой, за? Это а такой ха-ха-ха. Куда? бам, Блин, промахнулся. А, пошел за мной идти. Нет, бом. Ларри такой, ч за приколы? Быщ. Быщ блин ну я не такой уж и снайпер Блин, такой снайпер даже выйди все поймать. А, кстати когда мы по воде то мы а понятно, я же включил авто -атак. так вот собираем из него конечно мы медленнее куда включает -то функция тогда мы быстрее пошли а пробел можно жрать почему бы не так будет проще так значит быстрее там уже карту сужается так виде справа от вас 8 людей и 8 убийств 16 людей тихо-тихо так уходим Тут у нас бомба отлично уходим я на ну прикольно пингвин если на компьютер играет то это тащерский пингвин так нос оружие копье золотого то возьмет то получит бомбу давай давай давай кто за копьем ждем не дождемся. Кто это поставил? О, она нашел его. попал попал, упал, смотрите. Попадают как-то. Все-таки Не, не хочет флага, я просто так случайно. его возможно, Димгу. Не он не хочет, Ну ладно. Так, у нас что-то есть. А, Брюкс есть. Ходим, ходим в Он же тахер. Но пингвина не догонишь. этому пока тебе здесь меня полюбит тут еще один я я только что отнял сразу не убил брюк они в кустах прячутся как шелли в общем геймплей показал ставьте лайки нравится дизлайки нравится комментариях пишите нравится не нравится на ту жду ваших отзывов и мы изменяем канал на макс риск а не браузерс просто скучный вообще общем здесь канал риск старт зубом также макс риск там будут наверное, ролики уже влоги ну через год давно такие разные и этот канал макс риск браузер потому что браузер самая лучшая игра да говорят а через зуба посмотрим если зуба то макс риск зуба и все нормально у меня все каналы изменены на разные категории вы их сможете найти всем удачи всем пока